Привет. Я Даша. Коррекция на правой руке. Покрытие я переносила, а на большом я грызла нервов. В общем я плохой клиент. Убираю длину техническими кусачками, так как будет перенаращивание. Я убрала сильно коротко и задела гипонихий. Убираю. Его я отрезала ножичками для кутикула. Остатки снимаю кукурузкой с зеленым маркером на максимальных оборотах. Если интересен процесс поподробнее, пиши в комменты в следующих видео уделю больше времени. Ну а пока переходим к маникюру. На форварде 15-17 тысячах оборотах обрабатываю левую сторону, и на реверсе правую. Утику за кадром я подняла пушером. У меня это самый любимый этап. Могу очень долго залипать на то, как вычищают тереги. Поэтому оставлю это подольше и для вас. Или может вам интересны другие этапы? Обязательно пиши в комментариях. Мне очень интересно. Ну и конечно срезаем кутикулу. Желательно одной цельной хорошей колбаской. Резая формы. Хоть сейчас и начали набирать популярность типсы, мне больше нравятся классические нижние формы. Если знать, как с ними работать, то получится не только быстрее, но и красивее, чем на типсы так как на типсах нельзя сделать все формы и арки, и уж тем более работать на глющих или трапециях. Если у вас другое мнение, мне было бы интересно его почитать. Тем временем я уже подставила форму. Да, формы длинновата для длины, которую я хочу, но другими было бы сложнее на правой. У меня будет нечеткий квадрат. Кстати, какие формы предпочитаете вы или ваши клиенты? Я не могу жить без длинных стилетов. После укрепления я пиливаю. Простите, что вылетаю из кадра, сложно снимать процесс маникюра себе, тем более на правой руке. Убираю толщину в торце. Спойлер, это было зря, потому что в конце я сильно убрала длину и не выпилила повторно. Но все же процесс интересный, поэтому оставлю. Основной цвет будет белый. Да, я знаю, что кутикула это ужас, и что ноготь с впадинами. Кутикулу я обработаю в конце, а впадины скроют дизайн. Кстати, это будут текстурки. нужные в нигель наношу на бумажке от форм. И перемешиваю, как на видео. Чтобы цвет лучше растекался, выкладывать его нужно на непросушенные свой базы. Так я сделаю на остальных ногтях. Скажу сразу, это одна из лучших моих работ, но один из лучших моих дизайнов. Добавлю немного кошки. И... Смотри результат, ставь лайк, подписывайся. И...